Добрый день молодые люди, меня зовут Эрик Шоков и сегодня я хочу вам показать ту карту, которая изменила мое понимание того, что такое Сурс 1 и что такое вообще возможно было сделать в этой игре Хотел сказать старой игре, ну наверное так и можно сказать старой игре и на старом движке Давайте я вам покажу, что это такое Если прямо сейчас зайти в workshop Steam, то на первом месте будет находиться как раз Дистриктабл Инферно, Разрушаемый Инферно ну а на втором месте Clutch Challenge от Cybershock Districtable Inferno Мы тыкаем по этой картиночке и попадаем на подробное описание этой карты Создатель этой карты Lion Dog И тут он описывает всю ситуацию, что он сделал Это звучит и выглядит очень интересно По скриншотам, скорее всего, вам будет сложно понять Но здесь рушится все Ну, почти все Ты можешь взорвать а сайт пробраться через middle прям в сайт. Вот такие будут дырки. Ты можешь сломать полностью забор. Машину. Больше не буду показывать скриншотов, сейчас мы все увидим сами. Я хочу, чтобы вы бы получили те же самые эмоции, которые получил я, когда она только вышла и я ее испытывал. Ну а чтобы было бы интереснее, я позвал на этот ролик мистера Эвелона, который не понимает, зачем я его позвал. Сейчас для него это будет сюрпризом. Посмотрим. Спасибо всем за лайки. Каждый лайк помогает выйти этому ролику в рекомендации YouTube. Так, для меня это что-то особенное, правда. В CSGO на первом сурсе. В это я бы не поверил Смотри, у меня есть зерчатка Ты смотри, что я сейчас делаю Для тебя это, наверное, ничего, да? И для меня тоже Это, ну, это обычное дело Хуйная, блядь, зерчатка еле взорвала, блядь Одну Одну лестницу, блядь Это пока что Смотри, что сейчас будет Так тут видно, что она вон светится, блядь Да, она подсказывает Но это просто размика включена Смотри И чё всё осталось, блядь? Я не знаю, подожди. Я ёбнутая вещь. Вообще лютая тема. Оу. О, развалилась. на блядь. Это же шикарно. Бля, пока мне, кстати, этим... О, так по ним ходить можно, смотри. А, это настоящие текстуры. Они... Ты понимаешь, это реально буст. Смотри, смотри. взрываешь дверь, без проблем. Ты играешь на втором еду и ломаешь полностью этот балкон, понимаешь? Тут, кстати, ёбнуть можно серьезно. Да. Э, чувак, это еще не все. Ты сейчас будешь в настоящем шоке. Вот это питье, Саня, да? Да, да, да. Смотри, что сейчас будет. Смотри. Ебать, на плент можно прорвать. А вот дверь, смотри. Стой, стой, стой. Туда хватит. Это экскурсия. Ладно. Ебать. И смотри, смотри, ты можешь залезть на Саня. Только стой Ну они что тебя тоже видят, да? Да, конечно Пойдем, пойдем Пойдем обратно Что ты думаешь, можно с этим сделать? Слушай, ну я предполагаю, что можно это взорвать Взрывай Чувак, смотри Бля Ну это, кстати, дисбаланс немножко Тут можно ломать все Это просто А я не знаю, что здесь можно сделать Подожди, не, вроде пол Да ладно, слышишь? Скорее всего, в комнату можешь зайти в эту. Чувак Посмотри, где. Бля, ну это имба, тут такие позиционки да, лютые. Да, да, да. Типа, прикинь, ты стоишь контролишь, а твой чел вот там он стоит, блядь. Смотри. <пух> <Оу>. <пух> Ладно, пустим. То есть уже можно не чекать полковнику, не, его, вот уже его уже нет. Да, да, да, да. Это, вот это имба полнейшая. Смотри, можно, можно твою тележку просто уничтожить. Спасибо. Да, смотри, смотри, смотри. Не, я думаю, что она сломается Можно побольше Вот, она ломается Смотри, сейчас мы это взорвем То есть, тут есть физика во всем Ну, конечно, некоторые моменты Да, физика тут во всем Я Подожди, это странно, она должна... Она должна отойти. Ой, она на, на тебе, сори. <laughs> это что? Открыть-закрыть. Закрыть. Это просто гениально. Бля, это имба. Это же Бля. круто, да? Столько вещей можно сегодня а, в этом... Да, можно типа контактировать с картой. Вот а, смотри, такое? колодец, это вообще тема. Ты можешь... Иди упади туда. Бля, сейчас. Иди упади в колодец. Все, ты застрял. А тут можно сидеть? Да, ну, типа, ты про проиграешь. Но прикол в том, что подняться никак. Все, ты здесь мертвец. Тут все, да? А, мертвец. нет, вот. О, это вот это гениально, я да, не знал это про это. Это жесткая штука. Да. Типа, ты стоишь, контролируешь а что тут что есть? Гробы Шу -шу. можно. Ну, вот это тоже, это рофл, конечно. Хотя, смотри. Не знаю, короче, везде можно найти применение. Смотри. Пойдем. Вот это, вот это, вот это, вот это Смотри, ракета Отойди, и сейчас будем все взорвать Раз, два, три Все отлетит, все отлетит, смотри Это шикарно О, вот это еба! Блин, ну тут вообще, мне кажется, теперь С А, смотри, смотри, канализация Иди по метро посмотрим Раз, два, три все, можно ее даже не чекать Просто ее <смех> уже нет Давай сейчас мы пойдем поиграем на этой карте против людей И посмотрим, как они давай, используют это давай, Скорее, всего сейчас все будут рофлить Просто взрывать все подряд, но да пофиг. Попробуем выйти из этой ситуации Куда Попробуем об обыграть их Она вышла 14 марта, и она уже сейчас на Саби-шоке Поэтому вы можете все поиграть с друзьями Это абсолютно понятное дело, как и обычно, бесплатно Заходим на Саби-шок В режим паблик под категорию Districtable Inferno Мы создали 10 серверов на 100 человек Поэтому, наверное, после этого ролика ну, 100 человек забьется Ну, по-любому нужно поиграть разочек Но по-любому да, нужно зайти да. хотя бы попробовать да. Это да. очень жестко Небольшая рекламная интеграция Это KS файл сайт, где вы можете ставить скины На какие-либо интересные события К примеру, краш, джекпот или колесо Мне больше всего нравится колесо Потому что здесь можно поставить, к слову, на x2 И эту же сумму на x3 В итоге, если вы получите x2, то вы будете в нуле Если x3, то будет прибавка на неплохую такую сумму Крутится колесо, и сейчас, главное, не фиолетовая. Боже, падает желтое X20, что за приколы? Ну, а также есть режим джекпот, где вы можете поставить э, скин, получив 93% к победе. И, возможно, именно ваш тикет и будет победным. Крутится рулетка и, понятное дело, у меня был шанс очень большой. И здесь я побеждаю 41 доллар с огромным шансом. Был 85%. Ну и, понятное дело, классика этого сайта. Режим краж, где вы можете выставить любой коэффициент и попытаться словить его. Я поставил на 1.2 и э, он выпал, он пролетел, поэтому я получил э, свой скин. Эти скины можно вывести, просто нажав на кнопку забрать. Или же продать и продолжить играть дальше. Но промокод Inferno даст вам... 25 центов себе на баланс Поэтому используйте 300 активаций всего Можно успеть Ну а мы идем дальше, все ссылочки есть в описании Так, заходим на сервер, где уже играет 15 человек Здорово Здорово Там... О Стой, подожди Тихо, тихо, тихо. Да А я... А, а? Все, я Короче, смотри, Поблос как-то не заходил, согласись. Какой-то бардак. Ну да, ну тут типа бардак. Ну я говорю, надо типа 5 на 5. Если 5 на 5 собрать и сыграть прям 5 на 5, я думаю, это было бы очень жестко. То, чтобы всем нормально играли, они а типа по фану. Ты будешь думать про свои бомбы. Типа там заплэнтили, ты сломал одну позицию, убил чела. То есть, не знаю, тут они, они ломают, что попало и просто да. играют по сути. Короче, к выходу этого ролика Мы сделаем 3-4 сервера 5 на 5 Поэтому вы сможете поиграть с друзьями Ну, даже если не с друзьями То хоть какой-то адекватный кс Потому что здесь бардак настоящий да, э, вот вот. Такое просто ну, ну да, поэтому и паблики 5 на 5 будут Короче, давай вердикт по этой карте а, Это вообще, это очень лютая имба Потому что, ну не знаю Хоть какое-то обновление Разнообразие, обновление да, кэта, да ты Понимаешь, разнообразие. И, ну в это сложно поверить, что на сурсе Такого года можно сделать Сделать такие вещи, это очень необычно для CS Я не знаю, я не шарю за Source, поэтому для меня все норм Какой можно сделать вердикт из этой карты? Это новый CS GO, это что-то интересное Скорее всего это продержится 3-4 дня и дальше все забудут Но как факт, что такое можно сделать в этом движке, это круто Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики С тобой был я, Эрик Шоков и Вадя Эвилон Казаков Да, всем спасибо за просмотр Пока